Ребята, всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Обязательно подпишись, если ты еще этого не сделал. Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. В этом году я решила немножечко больше роликов выпускать и они будут выходить два раза в неделю. Поэтому информации будет больше. Но ну, а сегодня мы поговорим о такой вещи, как джинсы. Я надеюсь, что все любят этот предмет одежды и вам будет интересно узнать о некоторых фактах, и кто их придумал, и как они появились. У меня уже было одно видео похожее, только я рассказывала о женских купальниках. Если вы еще не смотрели это видео, переходите по ссылке внизу под видео, я вам обязательно оставлю. И не забудьте посмотреть влог о Варшаве, если вы еще тоже этого не сделали. Очень насыщенный влог получился и я всем рекомендую к просмотру. Ну а мы начнем. Джинсы являются практичным удобным предметом одежды. И в наше время очень тяжело представить, чтобы у женщины, мужчины или ребенка не было этой универсальной вещи в гардеробе. Порядка 450 миллионов пар окупается только в США. Но надевая столь любимую джинсовую вещь, мало кто из владельцев знает о удивительных историях то, как она появилась и кто ее создал. Джинсы придуманные баварским евреем под псевдонимом Леви Страус, который прибыл в Калифорнию в середине 19 века. Так случилось, что однажды к портному пришел подвыпивший работник золотоискатель, который попросил его сшить прочные штаны и для работы, и для сна прямо на земле. Леви исполнил этот заказ в весьма маленький бюджет, всего лишь за 1 доллар и 20 центов. Так и появились первые джинсы. Леви Страус, кроме парусины, стал использовать прочную ткань, которая производилась тогда во французском маленьком городке. Так и появилось название материала Denim, то есть из Нима. Поначалу джинсовая ткань была окрашена только в синий цвет по причине дешевизны красителя. Опять-таки, ради экономии изнаночные нити не подвергались окраске и совершенно неожиданно получился побочный эффект. После нескольких стирок ткань изнашивалась и становилась не такой уже прочной, как раньше. Что чем более длительный период носятся джинсы, тем они качественнее. До 30-х годов минувшего столетия джинсы назывались комбинезоном без верха и считались рабочей одеждой для таких трудных профессий, как фермеры, рыбаки золотоискатели шахтеры и кстати сам создатель леви не носил джинсы потому что он считал их очень дешевыми и как бы для престижного бизнесмена это не престижно джинсовый бум начался в 1950-е, после выхода кинокартин На главных героях были одеты синие джинсы с заклепками. Естественно, что кумирам стали подражать во всем, в том числе и в одежде. Джинсы были в буквальном смысле сметены с магазинных полок молодыми мужчинами, сделавшими их повседневной одеждой. 1980-е годы эксперименты с джинсами стал проводить известный дизайнер Италии Роберт атаковали. Мастер показывал необычные джинсы публики с принтами, а в 90-х годах сделал их потертыми. И кстати, еще дизайнер в хлопковую ткань стал добавлять лайкру, чтобы придать джинсам эластичность. В 2019 году в Чили работниками сети Универмага в Париж была создана самая большая пара джинсов, имеющая размер 22-этажного дома. Гигантские штаны, сделанные совместно с брендом Casnas, если знаете этот бренд напишите в комментариях они имели размер в ширину 47 метров и в длину 65 метров весили около 5 тонн и эти штаны собирали полгода и пол человек вы представьте себе какие были огромные штаны а вот самые маленькие джинсы имеют длину всего лишь в один сантиметр и были созданы портным из Турции. Он их шил около 45 дней и они очень повторяют своего старшего собрата. У них есть и карманчики, и шлевки для ремня и, что самое интересное, даже отстрочки фирменные, которые выполнены на швейной машинке. У штанов из Денима есть и свой праздник, который отмечается 26 февраля. Эта дата была выбрана не случайно, ведь в 1829 году родился и сам Леви, ставший основателем крупной компании Левис. Самая старая пара джинсов была найдена в старой шахте в 1998 году. И если так подумать, им стукнуло уже 123 года. Мода на рваные джинсы появилась всего лишь в 21 веке. До этого рваные джинсы приравнивались, как к обычной рваной одежде. В Америке нет проблем с подбором джинсов по своей фигуре. В каждом магазине стоит компьютер, в который вы можете внести свои данные фигуры, параметры точнее. А он, в свою очередь, отправляет эти данные на фабрику и приблизительно через неделю вы получаете свои джинсы по фигуре. Эта услуга стоит всего лишь 10 долларов. Свою первую роль «Крепкий орешек» Брюс Уиллис сыграл в рекламе, в рекламе джинсов Левис. Ученые из Японии вместе с американскими дизайнерами придумали джинсы, которые затормаживают процесс старения. Они взяли обычные джинсы. Пропитали их из состава аминокислот, которые замедляют процесс старения и которые увлажняют кожу. Дальнейший анализ показал, что такие джинсы могут прослужить всего лишь 2 года. И когда эти джинсы поступили в магазины Японии, а поступило их около 55 тысяч пар, их раскупили всего лишь за 4 дня. Ну а сейчас я с вами поделюсь лайфхаками. Как выбрать себе качественные и фирменные джинсы? Заклепки на настоящих джинсах предусмотрены не для красоты, а для прочности. Обязательно следите за тем, чтобы каждая заклепка проходила через ткань и была видна с изнаночной стороны. Тогда эти джинсы прослужат вам долго. На изнанке заклепок и пуховиц должны просматриваться названия фирмы или названия марки, которые их производили. Молния не должна самопроизвольно расстегиваться. Войной шов признак качественных брюк. И стежки обязательно должны быть ровными и прочными. Если выбираете джинсы из стрейчевой ткани, они должны тянуться в ширину и не вытягиваться на коленях. На фирменных джинсах карманы тоже тянутся. Проверьте симметричность изделия, это очень важно. Ребята, на этом все. Я надеюсь, вам видео очень понравилось. Обязательно ставьте пальчик вверх. Если вам нравится такая тема, где и что, и когда, и кто создал, например, какую-то вещь, обязательно пишите мне в комментариях. Я буду для вас снимать такие ролики, чтобы вы знали немного больше о моде. Ну, а мы с вами уже увидимся в следующем видео, до скорой встречи, с вами была ваша Аня, всем пока!